Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как всегда, у нас в гостях Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Приветствую вас, Евгений! Ну, сегодня такой день, можно сказать, в некотором роде исторический, я имею в виду выступление Путина, и я не могу это обойти, но меня интересует именно такой международный аспект, как вот вы это видите из Великобритании, в плане того, как он сказал, что санкции против России не работают, а на Западе, наоборот, все плохо, цены повышаются, дефицит и так далее. Вот. Что вы думаете об этом аспекте? Вы знаете, вообще, в принципе, это вот выступление Путина перед Федеральным собранием, оно, в общем-то, получило уже у аналитиков название «антизападное». Практически э, та же линия проводится, что и проводилось до этого во всех выступлениях. Это не первый, не последний, э, а практически долгий-долгий-долгий э, текст, который произносится в разных модификациях уже, там я не знаю, лет 15, что касается Запада. Э, риторика самая такая агрессивная, э, риторика, э, так сказать, что они виноваты, они, напа они напали, они все это придумали, мы тут ни при чем, мы такие белые овечки. Конечно, Запад виноват, Запад всегда был виноват, а как же? Кто же еще-то? Поэтому тут, как говорится, ничего другого добавить нельзя. И эта риторика, она, в принципе, нужна, как вы знаете, для очень простой цели так сказать, российский народ, он должен четко знать и понимать, кто враг, враг Запад, все конкретно, все точно, все бабушки об этом знают, дедушки тоже, ну и в общем-то, чего же тут такого-то, это тема совершенно не новая, новых каких-то вкраплений, я лично, так сказать, вот послушав, не могу сказать, что я внимательно все там час сорок или сколько он там говорил, слушал это все, но, по крайней мере, весь этот вот разговор на уровне бреда, чтобы не портить себе нервную систему, он был и так ясен и понятен. Много очень было, вот вы тоже этот вопрос подняли, относительно того, что вот якобы то, что на сегодняшний день какие-то там санкции от России действуют, и Западу плохо живется и так далее. Ну, я не знаю, я, я не вижу такого, чтобы уже очень плохо жилось. Есть, конечно, определенные трудности, временные трудности. Они связаны, конечно, с поставками энергоносителей. Ведь отказались практически за год от всех энергоносителей. Понимаете? Ладно, Британия. Британия 4% получала газа российского. 4%. Когда-то, лет 10-15 назад, это было 30%. Но они как бы вовремя сориентировались и ушли вниз, вниз, вниз и дошли до цифры 4%. Да, получали мазут оттуда, да, были какие-то дизельное топливо, еще что-то. Но сейчас все, тема закрыта. Тема закрыта. И я вам хочу сказать, в пик вот этого противостояния, просто конкретные примеры. Тот же самый бензин, дизель, они стоили свыше двух фунтов за литр 2 фунта, но ну, это будем говорить 100, 100 рублей, если на русские деньги, да, грубо говоря, вот, э, за 1 фунт, да, так что это стоило 200 рублей, условно говоря, сейчас это стоит уже, скажем так, фунт 50, фунт 40, то есть цены снизились, а следовательно, если снижаются цены на а топливо, то, естественно, снижаются цены и на соответствующую продукцию. Но здесь нужно одну вещь сказать. И я не, ну, нельзя покривить душой это моя страна, Британия, поэтому я ее тоже могу ругать. Я так иногда считаю это нужным и необходимым. Вот понимаете, вот пример вчерашнего дня. Приходим в магазин, нет помидоров, нет других овощей, нет фруктов. Начинаю искать информацию. Боже мой, что выясняется? Оказывается, помидоры мы покупаем только у двух стран. У Испании, юг Испании, там эти помидоры растут, и Марокко. И вот если там урожай не удался, то все, все, на остров ничего не завозится. Такое ощущение, что господа, сидящие там наверху, планирующие эти все дела, не знают, что вообще помидоры не только в двух странах растут, везде растут, где угодно. Неужели нельзя было вовремя подсуетиться и, как говорится, закупить в других странах, в той же Греции, в Израиле? Ну, я не знаю. Слушайте, стран, масса, Турция, Конечно, какие проблемы? Уже эти проблемы существуют, но они существуют для английской экономики. Почему? Потому что она, к сожалению, становится все более и более монополизированной. И поэтому вот эти даже небольшие, казалось бы, какие-то ограничения, связанные с Россией, из-за войны и так далее, они сказываются довольно сильно, сказывались, скажем так, пока, пока, не, пока вот происходила вот эта вот перестройка, чисто на кармане потребителей, на кармане, нашем кармане фактически. Вот. Но сказать такое, что но в то же время нужно иметь в виду, Евгений, я не знаю, как Германия, но, видимо, тоже, наверное, есть эта система, существует компенсация. То есть полностью существуют компенсации. Я буквально два дня назад разговаривал со своим товарищем, он живет в Ирландии, в Дублине. И он говорит, мне говорит все компенсирует, все абсолютно. Электричество, то, что они там, то, ну, все, что идет на отопление, все абсолютно. Нам тоже компенсировали. Нам компенсируют каждый месяц какую-то сумму от государства. А остальное просто выдали в виде, в виде, в виде кэша, в виде наличных. И, так сказать, пока что вот я не вижу таких проблем, которые бы, так сказать, возникли. Хотя цены выросли, хотя цены выросли. Но, опять-таки, не могу не сказать свои 5 копеек, так сказать, отрицательный адрес английской системы управления. Какой, извините, идиот заставил эти наши крупнейшие компании закупать газ на рынке прошлым летом, когда была топовая цена? Кто их заставлял? Откуда такое вот какое-то мышление, не знаю, госплановское? Как будто они всю жизнь в Советском Союзе жили. Слушайте, есть ведь, есть ведь топовые цены, но после топа всегда наступает снижение. Покупайте спот. Спот, обычный спот. И, и они снизились, и сейчас они снизились еще не в 5-6 раз цены на газ. Ну так вот, понимаете, ну пока это до нас дойдет, до потребителя, пройдет аж несколько месяцев. Так что вот эти вещи, конечно, они есть. Ну остальные пугалки, вот эти вы знаете, что а, тут прямо жизнь такая исковерканная, бедная, тяжелая. Конечно, ничего этого нет. Никакой, так сказать, особого такого. Есть трудности? Есть. Они объяснимы. Они реально, но во многом виноваты сами, так сказать, местные управители. Если, ну извините, вот опять же та же тема, например, вот Windfall, так так называемый, с крупных компаний. Если та же самая Shell заработала 70, чистый профит, 70 миллиардов фунтов. Если British Petroleum, 40 миллиардов фунтов. Если какой-то там British Gas мелкая вот такая вот, Компании. И тот 2 миллиарда. Профиты, которые в 3-4 раза выше, чем у них были вообще традиционно там за всю историю и существование. Слушайте, ну так заберите как положено. Как у вас в Германии забрали. 70-80%. Нет. Понимаете, нет, нельзя трогать. Вы что? А на развитие же надо оставить. Слушайте, какой развитие? А знаете, какое развитие? Слушайте, на вот так называемую экологию, связанную с, с, с чистыми зелеными процессами и так далее, и так далее. Вот на это, на 20 лет они спланировали весь этот профит. Ну, ну слушайте, ну, знаете как, был бы жив... Карл Маркс, он бы сказал на эту тему, я думаю, совершенно однозначно, то есть ненасытные капиталисты, вот. так что в этом смысле, так что у нас здесь вот буквально одно можно решать, другое нельзя решать, что-то делается довольно быстро, что-то делается очень долго. Понимаете? Есть конечно, есть, конечно, проблемы, но они связаны еще в Англии, например. Я не беру говорить о всей Европе сейчас. Я говорю чисто о, Барг... об, о, о Великобритании. Они связаны, конечно, с Брекситом, поскольку еще не налажены, так сказать, очень многие связи. Англия бы очень спокойно прошла, если бы не было Брексита. Она бы очень спокойно прошла вот этот э, тяжелый период. Были же вещи. Был 2008 год, кризис. Была тяжелая ситуация, так сказать, позже, вот 20 год. А потом вот как только началась пандемия, как только, так сказать, раздали там кучу денег, но тоже опять-таки, вот знаете, Евгений, ну не могу вот 5 копеек должен положить в это дело. Ну, пришли фирмачи и говорят, нам нужна помощь государственная. Им выдали, кому 50 тысяч, кому 70, маленьким фирмам. Они эти деньги взяли и уехали. И, и теперь их до сих пор ищут. Никто ничего не спрашивал. Никаких бизнес-планов не просили представить. А вам деньги нужны? Возьмите. Ну, в основном это, конечно, восточноевропейские страны, поляки и так далее. В общем, они тут почистили. На 2 триллиона денег вывезли. Ну, вот представьте себе. Если бы это не произошло то, конечно, наверное... Это, кстати, Риша Сунак тогда руководил, так сказать, финансами страны. Ну, вот так получилось. Так что вот это все, что говорит господин Путин, конечно, э, если мы этого не слышали, мы это сто раз слышали. Это уже навязывал на зубах. Все, все его, так сказать, пугалки. О чем сегодня пишет э, пресса? Вот я посмотрел и Financial Times сразу, и Bloomberg, и, так сказать, э, BBC. Э, Пишут об одном, что вышли из вот этого вот договора, ну не вышли точнее, а приостановили. Да, договор о да. сокращении стратегической Сокращение... Вот, Как раз да. следующий вопрос, как раз я хотел об этом спросить. Насколько это действительно не пугалка, а реальный какой-то шаг? Причем вот аналитики уже заметили, что такой формулировки нет приостановления. Можно выйти... Или, а пристановить это такого нет, это такая вот фигура речи. Так что речь, наверное, идет все-таки не о приостановлении, а о выходе России. Я так понимаю, что, вот например, генсек НАТО выразил сожаление об этом решении, но это, по-моему, было ожидаемо, потому что в контексте нынешней войны... Говорить о том, чтобы это э, как-то продолжалось странно. Но э, как вы считаете, будут какие-то иметь это реальные последствия, или это все на уровне пока риторики? Ну, вот в связи с тем, что Россия периодически угрожает ядерным каким-то взрывом. Ну, я пока я, я не думаю, что... Я тоже читал, и, так сказать, Стоунтенберг высказался, да. и другие, так сказать, говорили лидеры, и даже Байден сказал, что необходимо начать переговоры с Россией по поводу ядерных, так сказать, э, вот этих проблем. Но, но, но, но, на сегодняшний день в русле той риторики, временно не бывает так, когда человек вот сидит, пугает, пугает, пугает, так сказать, говорит э, какие-то вещи, которые, э, ну, чтобы, чтобы его повысить свою значимость, и потом вдруг неожиданно он говорит о чем-то, так сказать. Это так же как, ну, хорошо. Приостановить. Это так же, как вы помните, он говорил: вот мы сейчас приведем э, ядерные силы России э, повышенную. Как, слушайте, какая повышенная? Она либо есть готовность, либо ее нет. Это так, не бывает же, женщина чуть-чуть беременна. То же самое здесь. Это те же вещи. Я думаю, это все в русле риторики. Пока что, пока что. Что там будет дальше? Он же очень долго, помните, рассказывал о том, мы не пустим натовцев, мы не, чтобы они не видели, что у нас есть. Но новейшие, мультики у них новейшие mm -hmm. есть. Ну, ну, слушайте, ну, пора бы же понять, что это так. Ничего там нет. Не было и не будет. Ниоткуда взяться. Если уж в Советском Союзе ничего не было. Хотя тогда-то как раз и было что-то, то уже сейчас, извините, это, ну это же, ну, так сказать, это обычный разговор, это обычная пугалка, обычная. Ну, идут на нее, побаиваются, он, посмотрите на Макрона. Такой вилять стал прямо вот, да я, да мы, и нашим, и вашим, и вообще пора понять, что эта страна фейк. Она и была им 17-го года, она такая и сейчас. Только еще хуже, в разы хуже. Народу много живет. Да? Но опять-таки, я не понимаю, зачем они, так сказать, этим гордятся. Вот они, они этим гордятся тем, что у них, так сказать, огромная территория. Да, огромная территория – это минус, а не плюс. Управлять тяжело. Решать вопросы тяжело. Как, так сказать... Потеря управляемости это ведь огромная вещь. Как такими просторами можно управлять? Невозможно. Так что, в то же время, ну как вам сказать, страна Экзит, да, как сказала Екатерина Шульман. Чуть что не так ушли и все. И ищите потом. Вот я думаю, здесь что-то есть от одного и другого утверждения, мне кажется. И последний вопрос: вот мелькнула в его выступлении такая мысль, что вот те, кто критикует Россию, и уехали, в общем, как бы такой сигнал, что мы можем их простить, и мы можем, так сказать, закрыть глаза, если они... Ну, подтекст был такой, если они покаяются или что-то в этом роде. Он не сказал так прямым текстом, но смысл такой, что, мол, таких репрессий не будет. Это действительно какой-то такой, вот, такой сигнал тем, кто вообще не собирается в ближайшее время возвращаться, или это просто так вот проверить на прочность э, и показать такое, что мы не, ну, не, мы не, не совсем уже кровожадные. Если кто-то там оступился, то мы подадим руку и э, вернем родное луно. И он действительно наивно полагает, что кто-то из каких-то вот оппозиционеров послушает, скажет, давайте возвращаться. Помните, как раз э, вот аналогия у меня была, как раз связана с Великобританией, когда хотели объявить так называемую экономическую э, амнистию тем бизнесменам, и чем это все закончилось. Приехал один и посадили. Да, сразу же посадили. Да, вот У меня чего-то такие ассоциации родились, что если кто-то вдруг чего-то его перемкнет, то никакой лояльности не будет. А зачем вообще, я не понял, он это говорил по поводу того, что мы такие вот добрые вообще... Ну, вы знаете, как, как мне показалось, я тоже обратил внимание вот на эту часть, так сказать, это, это выступление, эту ремарку. Женя, ну они же все, вот все до единого его окружения имеют любовниц, детей, внуков, которых где они, ну что, на Рублевке что-то живут? Там пусто. А никого нет? Все живут здесь. И поэтому как бы... Это такая, ну, я не знаю, такое вроде как кивок, что, с одной стороны, мы все-таки люди, это, чтящие законы, мы никого трогать не будем. Ну, как они чтят законы? Как можно в стране чтить законы, где законов-то нет? Ну, слушайте, ну, вообще, о чем мы говорим? Поэтому не было и не будет пока некоторые товарищи у власти. Поэтому здесь, здесь не то, что какая-то, я думаю, такой вот, знаете, он снисходительный стал. Старик такой, да, пожалел кого-то. Нет, нет, нет. Просто это, просто это тоже такой факт, который может быть действительно кто-то тут напуган. Ведь вы поймите, есть окружение, есть огромное количество людей вокруг него. Здесь же, здесь же Евгений, у нас 350 магазинов только. У нас ресторанов по 200 в Лондоне. Кто туда ходит? Англичане, что ли? Слушайте, ну, ну давайте так. На сегодняшний день где-то в Британии полмиллиона проживает только в Лондоне. Слушайте, ну. И они, они, знаете, иногда хотят, может быть, приехать. Вот чтобы не было вот, вот этого вот, как бы, вот этих вот так называемых как бы, сложностей, я думаю, может быть, какие-то другие еще вещи так сказать, но но это не это не, не его какой-то там гуманизм, так сказать, и не верю я этому человеку, чтобы он был гуманистом. Знаете? Нет, он, он, он другой человек. Так что... Понятно. Я тоже не верю, потому что это все выглядит очень странно, но это чисто действительно показать, что ну мы же не звери какие-то, у нас есть. А, звери, да, да, конечно. Особенно да. вот такой намек был, вот он не прозвучал, но вот был такой намек, что если люди как-то раскаются, признают свои ошибки, то мы их как-то простим и уже не будем и так... Представляете, нас... бизнес начинаете, да, вот такая, посыл такой, мы вам все что угодно условия создадим, ага. Сейчас. Хорошо. Ну вот мы сегодня, к сожалению, не добрались полностью до Британии, хотя бы часть посвятили, все-таки вы рассказали, как вы сейчас живете. Но я думаю, что это было гораздо важнее на сегодняшний день, потому что о Великобритании мы можем поговорить в следующий раз. А сейчас я хочу закончить на этом. Спасибо вам большое за интересный анализ и до встречи в эфире. До свидания. Всего доброго, всех благ, Евгений. Всего доброго.